Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate, анализ рынка на сегодня, 6 июня 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, разберем главную криптовалюту, посмотрим некоторые индексные и фундаментальные показатели, а также в прицеле моего внимания сегодня традиционно, как и обещал, отдельным разбором будет криптовалюта Dash. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, оставить комментарий. обязательно подписаться на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, а также на главной страничке YouTube-канала, Здесь с правой стороны есть ссылочка на страничку Trading View Здесь выходят обзоры в видеоформате по главной криптовалюте и отдельным альтам. А также сегодня хочу анонсировать для вас группу ВКонтакте. Ссылочка будет также в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Эта группа будет дублировать фактически всю ту информацию, которая публикуется на наших каналах. С той целью, чтобы избежать возможных негативных последствий, если YouTube канал будет каким-то образом ограничен или действие YouTube на территории, России попадут в какое-то санкционное ограничение. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности. Индикатор нам рисует по-прежнему экстремальный страх, показывает отметку 13. Тепловая карта криптовалют находится полностью в зеленой зоне. Есть некоторая разнонаправленность, но в особенности это касается стейблкоинов традиционно. И это связано с хорошим, очень хорошим отскоком сейчас криптовалютного рынка. Что касается индикаторов по главной криптовалюте, то они показывают зону покупок. Давайте сразу же посмотрим, что у нас традиционно по ликвидациям. Ликвидировано 48 тысяч с половиной трейдеров на примерно 130 миллионов долларов. И конечно потери за последние сутки несут медвежьи позиции. Что касается соотношения коротких длинных позиций, то также за последние 24 часа у нас доминируют. Быки на рынке 52,61% лонговых позиций. Также хотел обратить внимание, что показывает индикатор сентимента. Часто вы можете видеть его в моих обзорах. Это среднесрочный индикатор, который показывает соотношение. 28-дневного изменения активных адресов в процентах к 28-дневному изменению цены. В целом это среднесрочный индикатор цикличности. Он показывает мы перепроданы или перекуплены. И обратите внимание, мы были вот здесь неоднократно в нескольких там последних обзорах. Этот индикатор появлялся и предполагали, что будем отскакивать. Так и произошло. Отскок есть. Вопрос, насколько он будет высоко, индикатор нам не покажет. Может быть вот как здесь 47, потом отскок до 50 и обратно спустились к 35. Но потом уже отскочили в район 43. Такое тоже может сейчас произойти, но то, что мы находимся в перепроданности, в целом в цикле перепроданности по этому индикатору, это факт. Поэтому сейчас и происходит тот самый среднесрочный отскок, который мы с вами ожидали. Ну и индикатор alt сезона показывает отметку 20. Мы по-прежнему в биткоин сезоне. Давайте посмотрим сразу же на доминацию. Доминация у нас пытается закрепиться выше Глобального уровня FIBA 46.81. Мы предполагали, что такое будет. Обратите внимание, секвентал уже подрисовывает свечку красным. Говорит о том, что цикл завершен. Причем он был завершен еще 2 июня. Но мы продолжили движение, потому что развивается активный красный, вернее зеленый денежный поток на индикаторе Market Cypher B. Значит, если Money flow продолжится в активной зеленой зоне, то мы попытаемся закрепиться. Но то, что уже перегрет, это факт. И коррекция нам потребуется у нас в пере купленности уже находится. И классический RSI показывает за, за цвет красный по этому индикатору. И также у нас в перегретости находится стахастический RSI тоже в верхних значениях. Там же волна моментума. Поэтому мы можем еще попытаться потолкаться. Но скорее всего будем разворачиваться. И доминация по идее должна скорректироваться. Давайте сразу же посмотрим на индекс доллара. Предполагали, что будет отскакивать в зону 46. Пока этого нет. Находимся в боковом движении. Лежим на дневке на можно сказать, поддержки 50-й, экспоненциально скользящий, оранжевый мувинг. Здесь и консолидируемся. секвентал рисует нам вроде повышающуюся динамику, но она идет в боковом движении. Money Flow зеленый, намекает на снижение, но волна моментума внизу у нас находится. Поэтому у нас э, такая, скажем непонятная ситуация, вроде бы в зеленый денежный поток, манифлоу снизу должна толкаться цена вверх соответственно но у нас в среднее значение двигается Стохастическая RSI очень медленно и все это говорит о неком о некой неопределенности по индексу но если манифлоу уйдет в красную зону индекс будет снижаться и следующей поддержкой у нас будет 100 дальше у нас, ну все это зона наверное 100, 100 целых восемьдесят или 70 сотых процента, дальше у нас ровно 100 и ниже если проваливаемся то 97-98 это все будет на динамичных поддержках 100-дневной экспоненциальной среднескользящий, голубой мувинг и красный экспоненциальный среднескользящий это красный мувинг давайте сразу к главной криптовалюте биткоин у нас торговался последние дни в консолидации между двумя пунктирными паутины это был уровень 30 с половиной и в нижних значениях у нас был уровень 28,5. Обратите внимание, как четко паутина отрабатывает по свечкам Хайкенеши. Причем, кто не знает, свечной индикатор Хайкенеши – это индикатор, который, в отличие от классических свечей, показывает среднюю цену. То есть он учитывает э, период открытия-закрытия предыдущей свечи. И вот он нам показывает, что вроде бы закрытие происходит на отметке 30,5. То есть среднее значение свечи указано на 30,5. Но цена сейчас 31,5, ближе к этим значениям. То есть к следующей паутине это идет вроде бы фитилем, ну скажем так, это визуализация идет вроде бы фитилем, но цену нам показывает индикатор здесь реальную, да, то есть здесь если поставить индикатор классическим образом, не изменить реальную цену, то он будет показывать среднюю цену. У меня индикатор изменен и показывает реальную стоимость. Ту, которая сейчас по факту происходит на, на бирже, на споте. Соответственно, сейчас мы пытаемся потянуться вверх. Активный красный денежный поток. У нас есть намек на то, что отрисована якорная триггерная волна. Перешли в верхнюю часть, но не ушли вниз. То есть в некую такую консолидацию в средних значениях находится как классический RSI, так и стахастический RSI. И также э, хочу обратить внимание на младшие часы, на 6 часах. У нас есть попытка прорыва вверх и скорее всего она продолжится. Но не факт, что это будет долго. Потому что у нас Cypher A засвечивает синий треугольник, намекая на то, что немного спадает движение. И секвентал э, рисует уже восьмую свечу. Поэтому прорваться выше 31500 будет являться сейчас ключевым моментом. Я думаю, что если мы это сделаем, то уйдем к верхней следующий 32 с половиной а дальше у нас уровень уже э, ну зона ценового уровня тысячи. здесь же у нас будет и э, сопротивление динамичное с 200 200 экспоненциальной средней скользящей на 6 часовом таймфрейме и совсем малые дистанции обратите внимание идет залом по двум часам вышли в зеленый денежный поток но вот его развитие будет сейчас иметь значение если будем развиваться как здесь то порастем еще вот сюда как я и сказал к 32 с половиной попытка такая может быть но есть некий э, намек на перегретость, квентал уже подрисовывает красную свечку, идут спадания. По свечам мы видим, мы видим, что закрытие идет ниже, либо в боковом таком в флетовом движении. Поэтому, если продолжим движение по зеленому манифлоу, то прорвемся к 32. Если нет, потребуется коррекция. В целом рынок достаточно живой, несмотря на то, что у нас пятничное было достаточно серьезное закрытие. В основном я имею в виду фондовый рынок, минус 2,47 процента по Nasdaq композиту мы закрылись и 1.63 по S&P 500 и Dow Jones закрылся лучше всех минус 1.05%. Сейчас все будет зависеть как мы откроемся по фонде куда двинется рынок в основном в высокотехнологичный сектор. Пока активный красный денежный поток на дневном таймфрейме говорит о том, что мы можем еще продолжиться, то есть мне не очень нравится, что у нас волны моментума, обратите внимание, они в средних значениях, но мы ее не завершили, мы сейчас очень хорошо по волне растем, то есть видно, что гребень тянется вверх, поэтому попытка в 32.5, она вполне себе скажем так, может быть реализовано с учетом и как раз-таки вот того, что я говорю, в части среднесрочных стратегий по индикатору активных адресов по сантименту вот здесь. То есть мы можем еще попытаться куда-то вылезти, и это, скажем так, с большей степенью вероятности будет происходить. Теперь давайте посмотрим на Dash. Представляю вам биржу BINX со штаб-квартирой в Сингапуре, которая позволяет оставаться анонимными и не проходить процедуру верификации. Биржа имеет встроенную социальную сеть и режим копитрейдинга, позволяющий копировать сделки успешных трейдеров или предлагать копировать свои. Биржа ориентирована на русское комьюнити и официально гарантирует безопасность криптокапитала гражданам России. На бирже возможна спотторговля торговля и торговля деривативными инструментами с кредитным плечом X125. Биржа имеет мобильное приложение для Android и iOS. В описании к этому видео вы найдете подробный разбор функционала BINX, а также ссылку регистрации на бирже, по которой можно получить награды в виде USDT и внутреннего токена проекта которые используются в обеспечении маржинальной торговли. BINX входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как Кукоин и Хооби. А в дневной таймфрейм, если мы берем глобально, то по-прежнему двигаемся в нисходящем канале, а если берем локально, то это боковое движение. Я начну, наверное, сейчас с негативной составляющей по Dash, скажем так, а потом перейдем уже к более позитивной части. С точки зрения негатива, что я вижу в локальных масштабах? Я вижу, что у нас есть вот такая вот формация, это у нас медвежий флаг, скажем так, вырваться из него вниз. Но опять-таки это 1% вероятности, тем более на криптовалютном рынке. Что касается графического паттерного анализа, отработка здесь, ну мягко говоря 1% вероятности больше чем на 50 это уже очень хорошо. Динамичным сопротивлением у нас будет выступать сейчас вот этот оранжевый мувинг 50 экспоненциальный средний скользящий на отметке где-то примерно 73 а дальше у нас сопротивление 100 экспоненциальный средний скользящий 88 и верхняя граница нисходящий э, нисходящего канала и здесь же 200 экспоненциальный средний скользящий все это в районе 100-110 ну а если прорываемся дальше то зону здесь обозначено это в районе все 140 находится там у нас такая очень хорошая зона хорошие объемы надо еще раз их подтвердить но уже будем ближе смотреть когда цена поднимется сюда к 200 экспоненциальной средней скользящей это что касается негативного сценария и э, с точки зрения того что мы можем провалить медвежьий флаг на дневном таймфрейме давайте посмотрим 6 часов что нам рисует 6 часов нам говорит о том что мы перегрелись сегментал э, нам подрисовывает последнюю свечку за свеч ее красным цветом. Говорит о том, что тенденция и цикл восходящей динамики потихонечку завершается. И также марки Цайфер А тоже рисует синий треугольничек на свечке, говоря о том, что Тенденция завершается. У нас здесь сопротивление идет на уровне 63,5, сотой экспоненциальной средней скользящей и верхняя граница вот этого бокового движения. Сейчас мы находимся во флете, начиная с 12 мая, все это можно назвать флэтом движением. Но у нас зеленый денежный поток на 6 часах, и у нас есть тоже намек на то, что у нас здесь якорь и триггер. И то, что мы попытаемся еще потолкаться, вероятность этого достаточно высокая, мы видим, что волна моментума двигается вверх, RSI стахастически уже близко к зоне перегретости, но не завершен. А теперь давайте посмотрим глобально в целом, что я вижу, если смотреть на месячный таймфрейм. Посмотрите, мне кажется, что это выглядит вот так. Опять-таки, с точки зрения графической оценки на криптовалютном рынке, я имею в виду оценки графических паттернов, то вероятность небольшая, но она есть. В любом случае, мы всегда торгуем именно эту небольшую вероятность, не больше и не меньше. Сейчас мы видим, что на месячном таймфрейме мы идем в нисходящей динамике. Седьмая свеча по секвенталу. Может быть и девятая, и десятая, и на одиннадцатый только начать разворот. Вот здесь, как в январе 2018-2019 года. А можем пытаться развернуться и вот на пятой свече. Вопрос, насколько будет сильный разворот и динамика. Я уже говорил, рассматривая Дэш, что не вижу его сразу на каких-то предыдущих all тайм хаях точно. Я вижу, что первая для него задача вернуться вот в эту зону. Она у меня засвечена. Здесь же проходит пунктирная паутина. Это в район там примерно 140. 150, там где ему нужно закрепиться. Но если мы посмотрим с точки зрения оценки графических паттернов, то мне кажется, что у нас была чашка, а теперь у нас ручка. И причем самое интересное это другое, где мы сейчас находимся? Мы находимся на дне этой самой. Чашки. Обратите внимание, где мы лежим. Мы прямо на дне этой чашки. И сейчас мы здесь консолидируемся. То есть, если предположить, что мы уже в цикле глобальной перепроданности, то это однозначно. Причем у нас и красный денежный поток, Money Flow, именно на месячном глобальном таймфрейме уже достаточно давно. Но мы здесь, по сути, в зеленый и не выходили с момента листинга. Мы уже ушли вниз достаточно хорошо по волне. Загиба пока еще нет. То есть, я не вижу, чтобы Cypher B рисовал нам загиб гребня волны его пока нету но то что мы уже где-то близко и недалеко на мой взгляд это факт если мы проваливаемся ниже в более негативный сценарий то я вижу отметку откуда мы должны будем оттолкнуться максимум это тот самый двадцатый э, год март корона дамп, минимальное значение у нас было 32 теперь возвращаясь к биткоину мы с вами говорили о последнем обзоре что биткоин теоретически может уйти у нас на 200 недельную среднюю скользящую то есть имеется ввиду на недельке если мы на недельке посмотрим среднюю скользящую 200 недельную то мы находимся сейчас на ней ну она у нас в консолидации на уровне 27 это экспоненциальная но мы рассматривали не экспоненциальную мы рассматривали простую если посмотреть на простую то то простая нас опускает в зону 22, ну то есть где-то 20 плюс какую-то зону. То есть потеря от сегодняшней цены составит примерно где-то 25-30% от той, которая есть сейчас. И если вернуться обратно к дэшу и посмотреть, как падают альткоины, обычно плюс 10, плюс 20%, и если вдруг сохраняется риск падения на месячном опять-таки таймфрейме в какую-то глобальную капитуляцию, то мы сваливаемся на нижнее значение, предыдущего лоя то есть который был в марте этот лой закрылся на отметке 32 доллара соответственно сейчас цена 61 доллар то есть потерять примерно 45 процентов при потере биткоина в 30 процентов такой риск сохраняется это нужно обязательно учитывать то есть если биткоин свалится вниз то и мы с вами свалимся вниз Не рассматриваю такой сценарий глобально Потому что ну, сейчас очень много на самом деле э, страха А когда очень много страха В большей степени нужно покупать, чем продавать Также я прикреплю ссылочку Посмотрите, Dash стал выпускать отчеты о развитии бизнеса 2 июня он вышел Раньше я их не, не видел, по крайней мере, не обращал внимания Здесь рассказано все О стратегии э, развития компании Начиная там, с э, 2018 года по э, февраль 2018 2022 года, здесь вообще в целом весь подход к работе, цели и так далее. Здесь результаты работы за январь-апрель 2022 года и здесь также есть все изменения, которые произошли на конец мая 2022 года. И в целом здесь у них сейчас идет прицел на открытие более чем 100 тысяч мест в Венесуэлы и США. То есть они ориентир берут на Латинскую Америку и Соединенные Штаты. Сейчас можно почитать и также автор говорит о том, что будут постоянно выходить подробные отчеты, чтобы Community Dash видела, что происходит сейчас с этой криптовалютой и с ее экосистемой. Если мы устоим здесь, то прорыв ручки, вероятность этого сохраняется и уход вот в эту зону тоже. То есть при хорошем развитии сценария мы должны прорваться через эту зону. И вот здесь меня как раз это и наводит на позитивную часть сценария, что мы уже где-то в зоне глобальной перепроданности точно, на дне чашки точно, и будем пытаться вырваться вверх. На недельке, скорее всего Вопрос, сможем ли прорваться Сейчас нам, если посмотреть внимательно График показывает боковое движение и ослабление динамики То есть динамика нисходящая, она ослабевает по свечам но месячный, месячный график нам говорит о том, что мы не завершились То есть достаточно полноценные, хорошие свечки Говорят, что ну, конца пока еще нет Дайте гляну еще секвентал Что рисует на месяце Да, седьмую, как вот мы и предполагали То есть еще какую-то свечку он может нам подарить Либо боковое движение Но перегри... перепродались точно Перепродались точно и перепродались хорошо Вот Кейсар нам этот уровень не подсвечивает Даже, наверное, где-то повыше Вот 63% Uh, вот мы консолидируемся где-то вот на этом уровне. Да. Ну, это зона ценового уровня 59-63. Мы сейчас на нем и находимся 61. И удерживаем эту позицию. Вот так на сегодняшний день выглядит э, криптовалютный рынок, так на мой взгляд выглядит актив Dash. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Еще раз обращаю ваше внимание, что есть анонс странички на ВК и рекомендую обязательно всем туда подписаться. Буду стараться ее вести и достаточно активно. Ну а с вами был Гош, канал IndexRate. Всем хорошей недели и до новых встреч.